Всем огромный привет! Я в своем видео о моих покупках в Италии, когда показывала вам вот эту вот пассату, говорила, что приготовим вместе с вами томатный суп. Сегодня я свое обещание сдерживаю и покажу вам, как этот суп готовится легко и просто. Для его приготовления нам понадобится вода пассата. Вместо нее можно брать, например, очищенные помидоры в собственном соку. Можно брать свежие томаты, перемалывать их блендером, либо погружным миксером. Получается в любом случае очень вкусно. Я пробовала различные варианты. Фасоль. Мне больше нравится в этом супе именно белая фасоль. Бульон я буду варить на куриной грудке. Для зажарки морковь две средние луковицы, либо одна крупная. В самом конце несколько зубчиков чеснока. Я добавляю грибы. У меня в этот раз будут замороженные. Предварительно не размораживая, просто промою под холодной проточной водой. Можно брать либо свежие. Также можно использовать шампиньоны. Мне нравится их предварительно обжарить. В общем, тут выбор за вами. Из приправ черный молотый перец, соль, всегда в супы добавляю кухарок, зонтики укропа, лавровый лист, душистый перец, орегано и сухое семя укропа. Чтобы бульон получился более наваристым, мясо рекомендуют опускать в холодную воду. А чтобы было вкусное мясо, сначала воду кипятим и потом уже добавляем мясо. Я отправляю в кастрюлю куриное филе, заливаю холодной водой. И довожу до кипения. У меня мясо уже повторно закипело, я всегда первую воду сливаю. Теперь я немного посолю, окончательно буду досаливать в конце. И добавлю две чайные ложки кухарака. Накрою крышкой, уменьшу огонь до минимального и буду варить практически до готовности минут 20-25. Пока варится мясо, я подготовлю овощи для зажарки. Морковь буду нарезать мелкой соломкой. Вы можете натереть на терке. Мне нравится больше соломкой. У лука вырезаю донышки и мелко нарезаю.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 На этом этапе добавлю сюда приправы. Всеми укропа и ореганы я немного измельчу в ступке, чтобы они лучше отдали свои ароматы. И также добавляю их в суп. И черный молотый перец. Сейчас доведу грибы до кипения и буду варить минут 10 на самом маленьком огне. Теперь я нарежу курицу на небольшие кусочки. У меня грибы уже проварились, теперь я буду собирать наш суп. Добавляю фасоль вместе с жидкостью. Порезанную курицу. Следом отправляю зажарку. Теперь доведу это до кипения, проварю минут 5 и буду добавлять посаду. Все перемешиваю и буду доводить до кипения. После того, как закипит, проварю минут 5. У меня суп уже достаточно проварился. Его можно попробовать на соль и при необходимости досолить. Сразу достаю приправы, чтобы удобнее было и кушать, и разливать в тарелке. Добавляю сюда измельченный чеснок и сразу отключаю. По желанию можно добавить сюда и свежую зелень. Сметану я уже буду добавлять в каждую тарелку перед подачей порционно. Вот такой вкусный и ароматный суп у меня получился. В нашей семье его очень любят. Попробуйте приготовить этот суп по моему рецепту, я надеюсь, вам понравится. Всем большое спасибо за просмотр. Желаю вам всего самого хорошего, приятного аппетита, живите вкусно! Ваша Джулия Хом.